Здравствуй, мир! Очередная лыжа сегодня из категории фрирайд с 100, 100 мм, до 100 мм. Понятно, что я знал эту лыжу даже в черной краске, но давайте подробнее. Поехали! А, безусловно, это понятно по стилистике катания этой лыжи. Хотя эту лыжу я катаю всего второй сезон, но она настолько яркая в катании, что пропустить и перепутать ее невозможно. Безусловно, это трейсер. Скажу честно, мне эта лыжа нравится, при том, при том, что я не могу сказать ни одного направления ее деятельности, катальной, в котором она была бы хороша. Она, в принципе, лошает во всем. Она лажает в резаном повороте, она лажает в схватке, она лошает... В цепкости она лажает, в стабильности она лажает во всем. У нее очень средний радиус поворота, при этом свой, в котором она хочет идти в целине и не в целине. И я напомню, что эти лыжи в этом году я тестирую именно в трассовом катании, потому что они не изменились. в целине я их тестировал уже неоднократно. Кому интересно катание в целине, смотрите, ищите на сайте. В архивах есть о прошлые годы. На трассе лыжа мне показалось, я бы могу ее характеризовать как комфортная. То есть она комфортная. Она комфортная, универсальная по стилистике, по ритму катания. Она в очень в средней дуге, она в очень в средней скорости. Она работает, хотя она в общем-то не работает, но ни на какой скорости лыжи не работает. Но она не заставляет разгоняться, она в принципе очень мягко работает с ногами. Она мягко отрабатывает неровности, она очень... Вот когда вы, знаете, так, лыжу ставите на жестком, и она цепляется всей своей хваткой, и вот так делает, да-да-да. Вот на этой лыже это очень комфортно. То есть вот этот переход из скользящего в движение, оно очень кайфовое. Но, честно скажу, на мой взгляд, вот я бы эту лыжу не выдвигал вот именно по параметру трассового катания, потому что трассовое катание у меня какое-то абсолютно номинальное. Вот, это не тот случай, когда вы, купив вот эту универсальную лыжу, стали до 100, получите эффективность на трассе и получите эффективность на трассе. На трассе эффективности у этой лыжи нет, я ее не нашел, динамики нет. Это, знаете, такие вот макароны разваренные, такие армейские макароны разваренные, когда и невкусно, блин, и они еще не досолены. и как бы ты их солишь, и от этого только становится хуже, потому что их пересариваешь, у них явно не хватает, там масса ничего не хватает, но ты поел, и вроде желудок набит, и ты вроде сыт, ну вот и доволен жизнью и по крайней мере голод тебя не мучают вот это та же тема то есть вот то вот же самое тема то есть нет там какого-то там фрирайда Наталью 98 я не знаю какой должен быть фрирайд Наталью 98 вот так нет фрирайда ну типа пошел на трассу там под потрахтел в принципе лыжа с другой стороны она наверное просто хороша тем что она сохранит силы для возможного последующего там в Мочилова мачилова или какого-то там скитура потому что для скитура я бы ее, честно говоря, рассматривал бы, и для, если там человек нелегкий или там девушка, то ну, вообще прекрасно, вот, и талии бы хватало, и все, то есть вот, ну, в целине лыжа работает лучше, я помню ее в целине, она мне понравилась, и она была хороша в этом плане, в этом амплуа, вот, в трассовым катании, ну, комфортно, но не более того, хочется динамики, и хочется, собственно, если уж уже вышел на трассу и приперся, то я хочу уже там вдарить так, чтобы лыжа мне там отстрелила, там что-то дала, там что-то показала, что она может, эта лыжа вообще как бы Просто номинально, номинально эффективные лыжи, не более того. Все, я пойду за следующий лайки, подписываемся. Пока.